Секрет телепортации раскрыт? Возможно, в обозримом будущем телепортация будет доступна любому путешественнику. Недавно китайские физики провели эксперимент по передаче квантового состояния фотонов на 16 километров в свободном пространстве, и у них получилось. В фантастических книгах и фильмах телепортация давно уже является стандартной транспортной услугой, ведь более быстрого и удобного способа перемещения в пространстве еще не придумали. Даже серьезные ученые поддерживают эту захватывающую идею молниеносного перемещения из пункта А в пункт Б. Основатель кибернетики Норберт Винер в своей работе «Кибернетика и общество» посвятил целую главу возможности путешествовать при помощи телеграфа. С тех пор прошло больше полувека, и это время мы почти вплотную приблизились к мечте человечества о таких путешествиях. Ведь в некоторых лабораториях мира осуществлена успешная квантовая телепортация. Телепортация именно квантовая потому, что квантовые объекты, атом, имеют такие свойства, которые обусловлены законами квантового мира в макромире, то есть в нашем обычном не наблюдаются. Именно такие свойства частиц и послужили основой экспериментов по телепортации. Кроме того, важно выяснить, что квантовая телепортация – это перенос не объекта, а только неизвестного квантового состояния одного объекта на другой квантовый объект. Мало того, что квантовое состояние телепортируемого объекта так и остается для нас тайным. Оно, к тому же, необратимо разрушается. Но совершенно точно то, что в этих опытах идентичное состояние переносится на другой объект и в другое место. Первый эксперимент по квантовой телепортации клей состояния фотона был проведен в 1997 году группами физиков под руководством Антона Целенгера. Опыты в 2004 году продолжили физики М. Райп и М. Барретт. В 2006 году исследовательской группой из института Бора в Копенгагене была впервые осуществлена успешная телепортация между объектами разной природы – квантами лазерного излучения и атомной цезия. 23 января 2009 года ученым впервые удалось телепортировать квантовое состояние иона на 1 метр. И вот новый прорыв. 16 мая 2010 года физики из научно-технического университета Китая и университета Цинхуа провели эксперимент по передаче квантового состояния фотона на 16 километров в свободном пространстве. Уже почти фантастик. Ранее в опыте с фотонами использовались оптоволоконные линии связи длиной к несколько сотен метров. А авторы сделали выбор в пользу передачи в свободном пространстве. Эксперимент был построен по известной схеме с тремя фотонами А, В и С. В ней отправителю и получателю выдаются фотон С и Б из запутанной пары. И отправителю, у которого также есть частица А, проводит измерение системы А, вследствие чего начальное состояние А разрушается. Результат измерения высылается по стандартному каналу получателя, который затем проводит необходимое преобразование на частицы В и восстанавливает исходное состояние А. Квантовый канал связал по находящийся в 75 километрах от Пекина и Хуалай, что в провинции Хэбэй. Пара запутанных фотонов, один из которых отправляется на расстояние 16 километров, физики получали по методу спонтанного параметрического рассеяния с использованием кристалла бета-боробария. Как сообщается, определенный по опыта показатель надежности передачи квантового состояния оказался равен 89%. Несмотря на все современные достижения в области квантовой телепортации, перспективы такого способа передвижения для человека остаются весьма туманными. Практика в этом случае намного сложнее теории. Так что в ближайшее время нам с вами вряд ли придется путешествовать по мирам с помощью телепортации, а тем более с гарантированной безопасностью. Ведь достаточно одной ошибки, и можно превратиться в бессмысленный набор атомов. Пока же практическое применение для телепортации нашлось быстро. Это квантовые компьютеры, где информация хранится в виде набора квантовых состояний. Тут телепортация оказывается идеальным способом передачи данных, который принципиально исключает возможность перехвата и копирования передаваемой информации.